При конъюнктивитах различных, что у нас могут быть конъюнктивиты, то есть это как раз воспаление конъюнктивы, вот слизистой оболочки глаза, и соответственно они бывают разного происхождения, то есть ну, это бывают различные конъюнктивиты, вирусного происхождения, бывают аллергического происхождения. Если у нас идет вирусного происхождения, то есть, ну, чешутся глаза, бывает покраснение глаз, чешутся глаза очень сильно, тоже здесь обязательно идет первый виофтан, вот, причем он убирает, опять же, вот эти конъюнктивиты, независимо от их происхождения. Но если при этом идет аллергенный конъюнктивит, то дополнительно нужно принимать первые и четвертые еще виаргоны чтобы нормализовать как раз иммунную систему и у нас убрать вот это вот негативное воздействие аллерген при синдроме сухого глаза вот как я уже сказал бывают разные причины бывает что слеза не вырабатывали плохо вырабатывается бывает что Просто человек редко моргает, опять же, моргание глаз нам необходимо для того, чтобы происходило смачивание глаза, чтобы он не обветрелся, не, сох, не сохла роговицы конъюнктива глаза непосредственно. Ну и при работе, опять же, какой-то напряженный, когда человек смотрит в одно место, у него вот реже глаза. глаза моргают, опять же. Вот, или дует, допустим, сильный ветер, в горячем цеху может человек работать, вот там тоже идет повышенное испарение жидкости с глаза. И вот может возникать различные воспаления, вот синдром сухого глаза, Существует сейчас для лечения данной каталогии сожалению только обычные капельки называется живая слеза там ну, что то типа целевого раствора который просто увлажняет глаз но при этом патология сама не лечится просто это компенсаторное восстановление вот. а, замещение как бы слезы искусственная слеза есть но вот we да. а, ну, а, вот первый в данном случае он будет как раз улучшать состояние вот, выработки слезы и смачиваемости, соответственно, поддержания состояния роговицы в нормальном функциональном состоянии также как и конъюктивы То есть в данном случае он будет наиболее эффективен, то есть он не только будет как компенсаторный препарат выступать, но при этом будет восстанавливать нормализацию работы слезного аппарата и работы слизистой оболочки глаза